У нас еще одна раздача новой NFT от почтового сервиса в виде марки. Что необходимо сделать? Полный пост в телеграм-канале, ссылка на него в описании под видео. Переходим на сайт, жмем субскрипт, здесь привязываем метамаск, потом жмем кнопку, нам дают адрес почты. Жмем еще раз кнопку и в метамаске Подтверждаем подпись. Готово. Переходим на этот сайт. Вот здесь. Первое задание у нас будет выполнено. Это по подписке на этот сайт. Второе задание сделать ретвит. Переходим. Ретвитим обычно. Здесь жмем верифи. После проверки кнопка Climb активна. Нажимаем Climb, оплачиваем комиссию в сети Polygon монетой MATIC. Там сумма копеечная. После этого ваше NFT падает в вашу коллекцию на MetaMask. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.